По дефолту перед началом данного ролика хочу вам напомнить про свой Twitch, а я сейчас стримлю именно там, поэтому если ты хочешь пообщаться со мной, попасть на прямые эфиры, и скорее всего сейчас у меня уже идет стрим, поэтому переходи по ссылке в описании и присоединяйся к нам. А я желаю тебе приятного просмотра. Фу, хорошо, это хорошо, это гуд Она, кстати, тоже дешевая, она стоит 40к Она стоит, подожди, а, это голографическая 700 тысяч карман, неплохо Хорошо, еще одна хола. Хорошо, это тоже неплохо Здорово! сегодня мы с тобой стряпаем контент Выйдет жесткий ролик, на самом деле он очень дорогой Мы сегодня открываем капсулы, я тут себе написал ЕМС, Катовица, 2014 год Капсулы реально очень и очень дорогие Одна такая капсула на данный момент Я не знаю в каком ролике, в каком ролике В каком году ты смотришь данный видеоролик Но сейчас одна такая капсула стоит примерно 125 тысяч рублей Данный образец Ютуба купил 50 таких капсул Либо несложными математическими вычислениями, можно почитать считать, что потратил примерно 6 миллионов 250 тысяч рублей. Будет жестко, будет жарко. Я знаю, что вы такие ролики любите, поэтому попрошу поставить лайк на предыдущем ролике с кабл-наборами, мы там уже 200 лайков набрали, это не предел, поэтому, ребят, ну давайте поддержим, чтобы записать ролик, потрачено больше 6 миллионов рублей. И все, это на канале Человек-Человек прямо сейчас будет круто, весело, огненно. Поехали! Ну что, дорогие подписчики, 50 скинов в инвентаре, претенденты EMS Котовиц 2014 года. Что тут можно выбить? Ну, конечно же, уйбу и повар голографическую 14 года, стоимость которой голографическая, примерно лям 300. Reason Gaming от 130к до 901к, но опять же, в зависимости, голографическая или нет. Vox наклейки не такие интересные, потому что голографическая где-то 700-800 тысяч рублей, обычная, где она, вот она, ну, 40к, не так много. Короче, самое крутое, что хотелось бы тут выбить, это все-таки пор голографическую. Первый контейнер. Ну что, пожелаем так. Запись идет, самая главная запись идет. Мне удачи и поехали. Дорогое открытие 50 контейнеров на ваших экранах. И клан Мистик. 26 тысяч рублей. Ладно. Но, слушай, здесь знаешь, что радует? В отличие от тех же сувенирных кабл паков, что наклейки реально дорогие. Даже обычные. Фу, хорошо. Это хорошо. Это гуд. Это где-то, если не ошибаюсь. Смотришь на ценники, они сбоку открыты. Примерно лям 300. Может уже больше. А хорошо, одна наклеечка готовая. Так, давай дальше открыть контейнер. Ну слушай, пока вообще все шикардосик. Пока все прям шикардосик. Досик, ладно. Virtus .pro, ну тоже, я не знаю, сейчас у вас видно ценное на экране, но это не такой ценный образец. Ну ладно, голографическая выпало, если еще штук даже 7 мы вообще полностью окупились. Ну ладно, обычная, обычная, она стоит 140 тысяч. Короче, капсула окупилась, в любом случае это хорошо. Но такие капсулы открывать на самом деле профитно. Потому что кейсы-то окупаются. Причем неплохо. Самое прикольное, что таких контейнеров На маркете больше фактически нет Их в мире найти почти нереально Ну мы нашли, за это можно поставить Определенно лукус Маус но ну опять, не голографическая, Мы именно охотимся за голографическими наклейками Пока что, ну, пока что Это вот такая вот история, бля, очень крутой ролик Мне кажется, он даже интереснее, чем С каблоконтейнерами Контейнерами, контейнерами, контейнерами, а то сейчас напишут О, не то сказал, так, ну давай гол... Бля, ну не то это, ну блин Нам нужно хотя бы реально 10 голографических Наклеек, тогда есть даже шанс, что ролика купится. Ну бой пор было бы неплохо еще. Блин, но ладно, это, это вообще шлак. Забейте, понял. У нас остается сколько? Мы открыли три. 678, еще 42 контейнера. Поехали. Давай, прямо нужно. Ой, буйпура. Голографический, вообще все шикардос. Но опять клан Мистик. опять э, не голографическая обычная, не холло-вариант. Ну ладно. Ладно, пока еще все впереди. Я очень сильно это надеюсь. Virtus Прок, кстати, неплохо по цене. Я даже вам сейчас скажу, сколько он стоит. Хотя вы это опять же видите. 32 тысячи. Подумал, я неплохо, но не тут-то было. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Не знаю, к чему мы приедем такими темпами, но это клан мистик А, не это Вокс. А, кстати, тоже дешевая. Она стоит... 40К. Она стоит... Подожди. А, это голографическая. 700 тысяч в карман. Неплохо. Э, Итого, если считать по прайсам, которые передо мной, э, уже 2 ляма есть. Но, опять же, плюс с этими наклейками это где-то может быть 2. Но, опять же, вы это все сейчас увидите. Это 2,3-2,2 миллиона. В целом норм. В целом хорошо пошло. Нави... Бр... Не особо, не особо круто. Хотя... Опять же, я могу ошибаться. Хотя не, Na'Vi это 42 тысячи рублей. Это, это более или менее, это держимся. Мне главное, чтобы шла запись. Потому что бывает такое, что на паузу ставятся ВПшки не голографически обычные. Мне интересно. ВПшки не интересно, а мы катимся дальше. Мы катимся постепенно на... Ну да, без этого никуда. И ВПшки выпали опять. Опять не холо, а обычный, к сожалению. А мне реально это больше нравится открывать, чем каблпаки. Это прям в разы интереснее. Клан ми Здравствуйте, здравствуйте, понял. Фух, ну мы уже открыли раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь на восемь, по восемь на восемь, восемь на два. Это идет шестнадцатый контейнер у нас. Контейнер, я напомню, ЕМС Котовицы, четырнадцатый год претенденты. Неплохо, неплохо. Ризоны выпали, это не холо, это обычная наклейка, но тем не менее по прайсам это сто тридцать примерно тысяч рублей. Даже обычная наклейка. Капсулы окупаются в любом случае Давай хола какой-нибудь вариант Бля, хола в ВПшке пролетели по мистик обычный выпал, понятно Блин, ну мне почему-то нравятся эти контейнеры от Контейнера, кон... коробки эти мне нравятся крутить Бля, ладно, ну это тоже неплохо Опять же где-то 100, сколько, 130к Я, ну у меня на другом экране два экрана, чтобы вы понимали На одном из них стоит список прайсов Вот, поэтому я, ну вот так вот делаю, чтобы типа смотреть цену Так. Вопрос, она, по-моему, недорогая, вот минус, она, бля, это 157к примерно Я, может, не те цены вообще называю, дай сейчас на паузу идем посмотрю Самый мем в том, я сейчас посмотрел, э, вы, наверное, вообще надо мной угораете Я посмотрел, за сколько продавались вот эти вот котовицы Холла, Ну, именно iBuyPower, кстати, Резонгейм нормально Короче, они продавались последний раз за 60 тысяч долларов э, На данный момент это в районе 3 миллионов рублей То... То есть, хорошо! То есть, в теории, за две вот эти наклейки мы должны офигенно отбиться. Но мой монтажер Егор, э, сделает правильные прайсы, и мы, в принципе, окупились, если... Ну, 60 кабачей! Хорошо! Хорошо! Я чекну, сколько такая стоит? Опять же, 228 тысяч рублей. Я так понимаю, но ну, вы, наверное, дико надо мной будете угорать с этими наклейками. Я только что посмотрел прайс, ну, типа, 140к. За вот этот iBuy Power холода, да, дают 60 тысяч баксов. И их покупают за... Если это, короче, выставить за даже 50 тысяч долларов, ее купят моментом. Бля, нави пролетел, ладно. Короче, ролика купился полностью. Но вот этих капсул после меня, наверное, уже просто не найти. Нам еще нужен какой-нибудь холод. Вариант хорош, Шуклан, Мистик. Чекнем цену. Я на csv Вики смотрю сейчас. Ребят, хорошая новость. Это полмиллиона рублей. Пол ляма. Короче, мы ролика купили. Просто полностью и целиком. Я, я даже не знаю, посмотрим, сколько результ денег стоит обычно. 169 тысяч. Короче, прайсы, которые я брал с сайта, куда я смотрел, вообще неправильные. Я сейчас чекаю на CS смотрю продажи. 169к. Бля, пролетела в пешках Ну, короче, мы купили ролик. И, и реально это... Ну, чтобы вы понимали сравнение, я открываю... И мне это интереснее открывать, чем это было с каблпаками. То есть тут прикол в том, что каждая наклейка тут стоит вообще немалых денег. А плюс ко всему, я сейчас увидел реальные прайсы на всю эту историю. И, типа, ну, это вообще это небо и земля. Элементарно, Power, который в миллионный раз, повторюсь, за 60 тысяч баксов продавался, за 55 даже ее купят сразу. Потому что там 60к баксов были. Последние продажи. Хорошая наклейка, Поэтому, блин, ну, слушайте А мне нравится А мне нравится, я от этого получаю кайф Я надеюсь, вы тоже получаете кайф при просмотре Это, это окуп фейса, во всяком случае Слушай, ну, гуд Мне вообще открытие прям заходит на ура Ну, хотя бы еще одну вот такую углографическую iBuyPower выбить Потому что это самая дорогая наклейка, которую можно, в принципе, достать я, наверное, думаю, в кэске Из бля пролетело, понятно Не только в кэске, ну не только с этого кейса И в КС, в принципе, то есть iBuyPower сейчас наклейка, которая торгуется За 3 рублей, даже больше, чем 3 ляма. Хорошо, это прям хорошо Сразу чекнем цену. Ну, тут э, примерно 220 тысяч рублей. Она последний раз продавалась за... А, бля, это опять же... А, Basic. Подожди, у меня холла? Мне выпало холла, или я ошиб... Да, мне выпало холла, Это 227к. Holo продавалась за... Ну, вот как раз за 227 тысяч она и продавалась. Бля, мне нравится этот ролик. Ну, типа, это, это вот такой видос. Я, правда, не знаю, возможно ли сейчас за такую цену найти капсулу, за которых покупал я, но, тем не менее. За что я покупал, я очень долго копил их, чтобы сделать ролик. Но это, я думаю, достойно лайка. Поэтому, ребят, поддержите. Ну, ролик купился полно. Две наклейки голографических. i Power. Это просто шикардос. Что можно лучше придумать, я просто не знаю. Открыть кейс. Краем дальше. Это, это просто, это, это шикардосик. Хорошо, еще одна холла. Да, я вам сейчас скажу точную цену. Слушай, ну на cs вики она стоит полтора миллиона, но, в, в, блин, в любом случае у нас три наклейки полтора миллиона. Это 4,5 ляма рублей, плюс остальные наклеечки, то есть ролик-то, ролик-то окупился. Даже, я не знаю, цены везде разные. Я смотрю на одном сайте, там они продавались за 60 тысяч долларов. Я смотрю на вики, они продавались за полтора миллиона рублей. И я немного не понимаю, откуда брать прайсы. Хар, бля, ну... Ладно, но тем не менее, вот такая вот история у нас получилась. Бля, если, если мы на этом видосе наберем, я не знаю, давай 5000 ла. Хорош. Это тоже неплохо. Главное холла, главное холла, а что дальше не важно, она не такая дорогая, ну ладно. Если этот ролик набирает тысяч лайков. Я покупаю, ну, давай, не знаю, сколько там, 3-4 наклейки I buy power и наклею их на стандартный коллаж в Counter-Strike. Давай сделаем так, 5000 лайков, и мы клеим I buy power голографически на обычный коллаж. Ну, это, это, это, это, это тупо, но можно это сделать, если вы захотите, мы наберем 5 кусков лайков. Почему нет? Бля, ну, она постоянно где-то рядом маячит, и, ладно. ладно. Главное, что выпадает, это, наверное, самое основное. Ну, что выпало там два два, два три 3 разного Поехали дальше Я сейчас сказал, наклею голографические эти котовицы 14 -го года И думаю, ну ладно, ну 5000 лайков мы клеим Это будет отдельный видос Там все наклейки пойдут наружу. оружие Ну, 5 лайков, ребят Этот ролик выйдет, и я надеюсь, вы сможете его так бустануть, что просто... Ой-ой-ой, как Ладно Короче, у нас остается два кейса. Даже уже сейчас один. Я очень сильно надеюсь на холла все-таки Power. Бля, ну обычный бы даже. Ну, ВПшки. Last container. Не фартануло на голографическом, не менее. Короче, вот такой получился видос. Я реально надеюсь, он вам понравился. 5000 лайков мы закупаемся, или даже вот эти все наклейки оставлю, наклеек на обычные пушки. Ну, поэтому, ребят, 5к лайков. Но самое главное, сегодня три вот таких вот наклеечки получилось выбить, поэтому, ну, это, это основа, я думаю, это база. Потому что голографический Power ну, это что-то с чем-то. Вы сейчас видите где-то, вот я показываю, где-то вон там наверху на экране конечную цену всей этой истории, но я думаю, мы окупились, и я очень сильно на это надеюсь Но хотя бы ушли в небольшой плюс, небольшой минус или в ноль Но мне кажется, что мы неплохо окупились Я реально могу ошибаться, я не вижу просто прайса Но прайсы будут взяты с КС uh, Я думаю, это будет нормально Всем огромное спасибо за просмотр, 5000 лайков Клеим всю эту историю на обычные скины Или, типа, знаешь, там, африканская сетка, калаш В Counter-Strike С вами был я, Лысый Причь Ютуба Всем спасибо за поддержку, за лайки, за просмотр Всем пока, до новых встреч